Многие из нас привыкли считать, что у соседа трава зеленее, да и жена красивее. А уж если речь заходит про США, каждый второй русский считает, что там сплошные кисельные берега и огромные зарплаты. Везде, как говорится, хорошо, где нас нет. На деле же есть достаточно много вещей, к которым мы просто привыкли, а американец им может и позавидовать. О них сегодня и рассказываю. общественный транспорт. В США страна автомобилистов. О достоинствах их машин мы говорили в одном из прошлых видео. Но вот из этих-то преимуществ и вытекает недостаток. Если у вас нет машины, вам будет крайне неудобно. Привычных нам автобусов, трамваев, маршруток здесь раз-два и общался. Ходят они редко и нерегулярно. Пожалуй, исключение только междугородние рейсовые автобусы. А вот Перемещение внутри города, удовольствие сомнительное. Где на машине можно доехать за 10-15 минут, общественный транспорт сожрет полчаса, то и час. Такси дорогие, за 10 минут езды можно заплатить долларов 20-30. И это не в самом крупном городе. Знаменитые желтые нью-йоркские шашечки так вообще стригут купоны совершенно Нью-Йоркское метро у жителя Москвы или Санкт-Петербурга по приезду в США может вызвать натуральный шок. У нас даже новые станции, на которых уже по минимуму лепнины и позолоты, сделаны чисто, аккуратно, стильно, со смыслом. Например, обстановка подвязана к названию станции. Американский же метрополитен, впрочем, как и в большинстве стран Европы, это исключительно утилитарный сервис. Стальные безликие вагоны, бетонные своды павильонов в граффити, куча бомжей и сумасшедших всех Мостей мусор и крысы. Прилагаются. Медицина. Окей, во многом спорный вопрос, учитывая местами печальное качество нашей муниципальной системы. Но в США ни страховой медицины нет в принципе. Вызвать врача на дом, скорую, плановый осмотр у стоматолога, вывихнутая нога за все нужно будет платить. И платить бешеные деньги. А еще американские врачи любят лечить антибиотиками все. Вот вообще все. И это в корне неправильно. Почитайте про химическую резистентность и поймете, почему это ослабляет американцев и человечество в целом. Кстати, что касается лекарств первой необходимости, то тут американец тоже может испустить завистливый вздох. В наших аптеках много лекарств отпускается просто так. В США же большинство лекарств строго рецептурные. Даже вполне безобидные жаропонижающие и анальгетики. Хочешь купить обезболивающее? к терапевту на прием за рецептом а он тебе выпишет такой счет в общем схему вы поняли здоровая свежая еда также большая боль и первое удивление для многих русских которые ездили в сша потому же work and travel давайте здесь сосредоточимся на двух Пунктах. Общепит. В России в любом маломальском крупном городке вы найдете какую-нибудь столовку, где будет довольно советский, но при этом относительно здоровый рацион и, кстати, достаточно вкусный. В Америке же быстрые перекусы, обеды и простые кафе чаще всего предлагают еду, Абсолютно нездоровую, жареную, политую соусами или сиропами, с хрустящей холестериновой коркой, куча сухих обедов и при этом огромными порциями, половину которой... Часто просто выкидывается. Чтобы нормально поесть, нужно будет искать пристойный ресторанчик. Но это и время на поиски, и совершенно другие бюджеты. Продукты в магазинах. То, что мы привыкли считать обычной едой, покупаем в пятерочках у бабушек возле метро или привозим с родительской дачей. В Америке идет с пометками супер-пупер-мега-хайпер-эко и продается с ощутимой наценкой. Да, и везде, где есть слово органик, добавляете ровно столько же нулей, циферки на ценнике. обычные же продукты типа молока яблок сметаны хлеба могут лежать в холодильнике месяцами и не портятся не покрываться плесенью не скисать как-то настораживает короче если вы в россии купили немного морковки капусты и лука сварив щит то в сша сможете хвастаться что вы закупились organic food ибо предпочитаете healthy lifestyle кстати, если вы удивляетесь, как американцы пьют кофе литрами и при этом им не становится плохо, то знайте, их привычный кофе вам наверняка покажется жидкой, безвкусной бурдой. Обычно это простой кипяток, пролитый единоразово через молотый кофе. Найти пристойную чашку ароматного, в меру густого и крепкого напитка можно только в спешалити кофейнях. И мы сейчас не про Starbucks, но приготовьтесь отдать за нее как минимум 5 баксов. Это самый минимум, мобильная связь и интернет, как мобильный так и домашний. Ладно, ребята, многие уже знают, что по этому параметру Россия, как ни парадоксально, вообще лучшая страна в мире. У нас не составит проблемы купить тарифный план для смартфона рублей этак за 400. Причем в нем будет больше, чем вы способны наговорить. А интернет безлимитный. Да и покрытие, и скорость порадуют. Домашний интернет у большинства стоит 300-700 рублей. И его хватает на несколько устройств. Скажем, когда вся семья дома и каждый смотрит что-то свое. Нормальная практика в США отдать долларов 50 за 1 гигабайт и безлимитные минуты. За домашний интернет, как правило, вы платите отдельно, и он также стоит около 50 баксов и выше. Разные там варианты пакетов и не такой ассортимент, как в России. IT-сервисы, казалось бы, Америка, Кремниевая долина, а нет, Mother Russia даст штатам 100 очков вперед. Во-первых, у нас любой маломальский крупный центр провайдеров услуг от банков до газовой службы уже имеет приложение, через которое можно сделать 90% всех действий, оплатить, заказать, сдать показания счетчиков, проконсультироваться по тарифам и так далее. Во-вторых, те же госуслуги, несмотря на периодические тупники, перегруз в эпоху вакцинации, повели народ вперед. Даже пенсионеры вполне бодро учатся ими пользоваться. Это, я вам скажу, чрезвычайно удобно. Когда записаться к врачу, заказать справку, выписку или оплатить налог можно на одном и том же сайте. Да и оплата безналом в России процветает. Даже сельские магазинчики уже вовсю устанавливают терминалы. А в крупных городах все реже можно встретить живые чаевые. Народ просто перестает носить с собой наличку. В Америке же вместо госуслуг свои сайты работают при каждом штате и муниципалитете. И чем меньше и беднее штат, тем больше нищенские тормознутый этот сервис. Часто не принимаются онлайн документы ничего не знаю идите и берите бумажный квиток или справку да не забудьте еще и обычный бумажный чек выписать для оплаты многие автоматы например, на парковках, в прачечных, до сих пор работают не просто занал, а только с конкретными монетками. Квартер 25 центов, стирка стоит 5 долларов, а у тебя нет 20 квотеров, фиг тебе, а не чистое белье. Иди и разменивай. Отпуск, в том числе, декретный. Сравнивать социалку США и России можно, конечно же, долго. И тут, и там есть свои черные дыры, а есть хорошие полезные меры помощи населению. Но что касается отпусков и выходных дней, здесь русские точно счастливее. Наш стандарт. Отпуск от 14 дней, часто бывает 21-24 дня. А на вредных производствах, или скажем, в тяжелых условиях севера и того выше 40 дней. В США же политика такая: чем дольше работаешь на предприятии, тем дольше отпуск тебе могут дать. Пока ты свежеустроенный, больше, чем на неделю в год. Не рассчитывай. Да и даже если ты старожил, максимум 20 дней. И то не всегда, если шеф в настроении, годовые планы не горят. Если решишь перейти в другую компанию, хоть с 30 годами стажа, все по новой. Привет, единственная свободная неделя в году. Странная штука, работодатель. США не обязан оплачивать отпуск работнику. Многие это делают, конечно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но вообще по закону отпускные никто никому платить не должен, кстати. Закон не обязует работодателя, в принципе, давать ежегодный отдых работнику, это делается исключительно по желанию. Выходных и государственных праздников здесь гораздо меньше, чем в России, обычно это 6-10 дней в году, а уж таких длительных загулов, как майские шашлычные или новогодние каникулы, вообще нет. Максимум 3-4 дня выделяют на Рождество или под День Благодарения. Декретного отпуска как такового в Америке нет вообще. То есть сам отпуск-то есть, если ты поработал в компании достаточное время, но это буквально несколько месяцев. При этом работодатель в это время не обязан тебе платить. Сохранять за тобой рабочее место, в принципе, тоже он не обязан. Справедливый ценник. Небольшой пункт, но он бесит и удивляет абсолютно всех, кто первый раз попадает в США. Видите ценник? Готовьте денег на 5-10% больше для кассы. Финальная цена в США складывается из суммы товара, указанной на ценнике и налога, который, к слову, еще и меняется в каждом штате. В Калифорнии, например, он 8,75%. То есть, если ваш шампунь стоит 10 долларов, на кассе вы за него заплатите... Почти одиннадцать разумные и непринудительные чаевые. И их в Америке приходится давать чуть ли не каждому, кто к вам приблизится в течение дня. Таксисты, массажисты, горничные, парикмахеры, маникюрщицы. Особняком, конечно же, опять общепит. Там они мало того, что включены в счет, так еще и рекомендуется оставлять на чай 15-20% сверху. Захотите оставить чаевые по карте, к вам принесут терминал, на котором будут кнопки 18%, 20%, 25% и вообще сколько угодно процентов. А если в помнить, что цены в ресторанах тоже пишутся без налога, то не радуйтесь, когда увидите в меню недорогое блюдо.